Приветствую друзья, а также мои подписчики, которые давно не видели моих новых рецептов. После двух месяцев моего отсутствия я наконец возвращаюсь на мой канал с публикацией новых рецептов, а также с рассказами о жизни в Аргентине. И в сегодняшнем видео мы увидите новый рецепт мой. Это мой авторский рецепт, который называется... Вообще название еще не придумал, но если вы мне подскажете, напишите в комментариях название, этих булочек, то я буду очень рад и благодарен. Булочки эти пшеничные, ржаные с добавлением арбуи и также пятью видами семечек. Вот, вот такой вот смесь получилась едрионные. Вот, ну это еще не все ингредиенты, ингредиенты большое количество и не пугайтесь, они очень вкусные получаются, потому что я ввел их продажи в моей пекарне и они пользуются большим спросом. Пойдемте на кухню и приготовим эти замечательные вкусные булочки. И нам потребуется мука, пшеничная мука джиная, сальвадо, ну отруби соль, сахар, масло, экстрад мальте и дрожжи и вода. Вот такое большое количество у нас ингредиентов. И мы начнем я буду использовать миксер, если вмесить бельки вручную то первые три ингредиента э, смешиваем в водонародную массу делаем корону и в центре делаем углублей. вот, ну поехали берем 150 грамм муки ржаной мука пшеничная либо пекарная 100 грамм отрубили так как у нас в тесте присутствует мука ржаная то соответственно мука ржаная любит соль и мы кладем буквально грамм 15 14-15 грамм соли рекомендую соль брать экстра мелкую помолу она лучше растворится в воде вот. И я кладу 20 грамм соли Кладем 25 грамм сахара Берем масло Масло можно заменить маргарином, но все-таки рекомендую взять масло о, так как соотношение муки и масла небольшое, то можно класть ее сразу вот, что я в принципе делаю берем э, содовый экстракт и буквально 30 грамм, ну, столовая ложка этого замечательного солодового экстракта в Аргентине называется экстракт де Так как в аргентине сейчас зима то я конечно же возможно 35-40 грамм дрожжей вот. но ну, если тепло то можно и 25 умею платиться вот я же я же положил 40 грамм чтобы это сделать и соответственно вода Вода нам потребуется где-то примерно 380 400 миллиграмм в зависимости от вашей муки чем ну сильнее, тем она больше питает воду. вот, И я заливаю воду. И все это я отправляю в миксер на замес. Поэтому. Друзья, если вы в это же время, на следующей неделе, включите мой канал то вы узнаете о том, как приготовить empanadas тукуманус, а точнее, тесто для empanadas. После замеса тесто получается однородным и гладким, и по консистенции напоминает чем-то мягкий пластилин. Дальше делим тесто на 13 булочек по 100 грамм каждое, ну чуть больше, чуть меньше, примерно так. Формируем из теста булочки и выкладываем на противень. После этого вы можете поставить на расстойку и выпекать. Или сделать их семечками. Для этого мы берем булочку, обмакиваем в воду и затем смесь семечек. И также оставляем на расстойку. Выпекаем при 180-200 градусах примерно 20-25 минут. Или до тех пор, пока булочка не станет румяная. Спасибо за внимание, что посмотрели мое видео. До скорой встречи. Пока.